нашим в данном конкретном случае занимается прототипированием то есть печать на 3D принтерах э, и производственный отдел где у нас стоят токарные станки фрезеровочные станки в основном это естественно больше для макетирования прототипирования вот. соответственно в основном это мягкие какие-либо заготовка у нас